Ну, ребята, короче, слушайте. Качество видео ухудшилось, потому что я делаю записи с веб-камеры моего ноутбука. А камеру, видеокамеру, с которой я раньше делал записи, мне пришлось продать для того, чтобы поехать в Дивеево в прошлом месяце. То есть, 1 числа, 1 августа я был в Лавре. Это не, мне кажется, что это не монастырь, что это лавра, но это духовное духовное небо на земле, можно так сказать. Ты поедешь туда, ты увидишь, каково это там, это очень интересная вещь. Ну так вот, в общем. Я не знаю, что вам еще рассказать. сказать, у меня много интересного чего есть. Я надеюсь, что качество звука хотя бы позволяет вам передать все те эмоции, которые я испытываю через монитор, через экран смартфона, допустим, или через наушники ваши, или через динамики. Мне все равно, как с вами связаться, я всегда буду с вами, я всегда буду вам помогать, я всегда буду делать так, чтобы ваша надежда никогда не умирала. Я всегда ваш, я всегда полностью с вами, вы должны понимать, что я вас поддерживаю, в любых ваших начинаниях я всегда с вами, вот поэтому, ребята, всегда будьте людьми, оставайтесь, чтобы совесть ваша была спокойна, чтобы подушка вашей на вашей кровати была мягкая, потому что совесть – это самая лучшая подушка для сна, если она через сна, то на ней спать приятно, всем добра.